Так говорят о людях, которые используют свой достаток, свои, свое имущество для помощи ближнему. Это выражение пришло к нам из евангельской притчи о неразумном богаче. Ее рассказал Господь в третий год своего служения. Скоро предстояло ему пострадать, и он при всем честном народе, говорил своим ученикам о том, какие они должны быть. Он говорил им о том, что не нужно бояться исповедовать Слово Божие. Дух Святой будет помогать им говорить то, что нужно. Он говорил, не нужно бояться тех, кто будет их убивать. И не нужно бояться фарисейской закваски, то есть не быть лицемерными то есть возвещал высокую духовную истину. И вот в этот момент вдруг некто из народа сказал ему, «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». То есть среди слушающих были те люди, да, был человек, который в то время, когда Спаситель говорил о высоких духовных истинах, думал о земле. Он действительно был, по всей видимости, обижен братом, который неправедно отнял у него часть имущества. Но в этот самый момент, вот, он выбрал момент, когда Господь говорил именно о духовных истинах. То есть его сердце было занято материально. И он подумал, что Господь, уважаемый человек, да, и для него это был пророк, который может повлиять на его брата, то есть помочь разрешить житейское дело. И по всей видимости, духовные истины, учения Господа его в этот момент не интересовали. Поэтому Господь ему говорит, кто поставил меня судить или делить вас? Для чего он так говорит? Почему Господь ему не помог? То есть Господь обращает внимание на то, что сердце этого человека слишком привязано к материальному богатству. И это может ему повредить. При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Действительно, только то, чему учил Господь, может принести людям счастье. Господь предлагал людям учение, такое учение, что если следовать ему, можно быть счастливым, при любых общественных отношениях, в любую эпоху, и неважно, сколько у тебя имущества. И чтобы было это понятно, Господь рассказывает притчу. Потому что именно притчи помогали людям, да и сейчас помогают нам воспринимать духовные истины. Ведь притча – это... Небольшой рассказ, где на примере житейской, конкретной, всем понятной ситуации и объясняется вот та духовная истина, которую без притчи нам понять трудно. Итак, Господь рассказывает притчу. «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих». И сказал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 Для чего Бог ему дал? То есть человек, который слышит Слово Божие, сразу поймет. Для того, чтобы он поделился с теми, кто нуждается. То есть тем, у кого не хватает еды. Но как ведет себя этот богач? О чем он думает? Он думает не о том, как помочь своим имуществом ближнему, а о том, как сохранить то, что ему дано, как построить большие житницы, собрать весь хлеб. И потом жить в свое удовольствие, то есть человеку собирается жить, есть, пить, веселиться, то есть тем, что имеет, не приносить пользы ближнему, а жить только для себя. Но в это время Бог ему напоминает: "Всю ночь душу твою возьму у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? То есть о чем говорит Господь? Он говорит богачу не о том, что нельзя пользоваться дарами Божьими для себя. Есть, пить, веселиться, радоваться. Нет, это все можно и нужно. Но только при этом нужно не забывать делиться с теми, кто нуждается, с ближними, кто рядом. И тогда будет радость человеку и здесь, на земле, и на небесах польза. А если не делиться с ближними, жить только для себя – то получится, что все то, что было здесь дано, на земле пропадет. То есть никакой пользы ду душе не будет. Вот о чем этой притчи хотел сказать Господь. То есть не, не то, чтобы Господь был против того, чтобы мы имели материальное имущество, а именно в том, что мы радовались Ему, но ну и при этом делились с ближними. Так вот, давайте, братья и сестры, будем об этом помнить, будем не забывая земных радостей, помните о том, что есть люди, кто нуждается и дарит радость другим. И тогда будет польза и здесь на земле, и на небесах. Храни вас всех Господь!